Святой Бог благословит Пока я страдаю, вам, Oh mm -hmm. Я сегодня такой еще не будто, не знаю, вот действительно тысяча человек смотрит. Вот это будет больше миллионных просмотров, даже видео. Да, три миллиона. На концерте что там полторы тысячи человек, а тут миллионы просмотров. Сразу. Лени должны делать все два раза. Всем комфортно, не У него малиновые штаны, конечно. И на два раза куди. И это лопа зачем бить не может. Да, да, да. Раз, два. Раз, два, три, четыре.